Детская книжка «Человек и все о нем» издательство «Азбук Варик». Книжка из серии «Колесо Фортуны». Хочешь узнать много интересного и заработать миллион? В этой увлекательной книге-викторине тебя ждут три игры, четыре уровня сложности и 600 вопросов об истории, легендах, о спорте, искусстве, о медицине и изобретениях. Отвечай на вопросы и повышай свой культурный уровень. Включаем мини-компьютер, выбираем количество игроков один или два. Выбираем одну из трех игр. Например, Фортуна. Новая игра. Вопрос номер триста шесть. Как называют картинки в книге? Иллюстрации, демонстрации, декорации или слайды. Выбираем правильный ответ. Иллюстрации. Правильный ответ. Также есть игра. Ставка. Перед каждым вопросом нужно сделать ставку. Если ты неправильно ответишь на вопрос, твоя сумма не изменится. И риск. У каждого участника на счету в банке есть 1000 рублей. Перед каждым вопросом нужно сделать ставку. Если ты ответишь неправильно, то потеряешь сумму, которую ты поставил. Ва-банк. В каждой игре есть ва-банк. Ты можешь заработать в два раза больше денег или потерять все.